С огромным удовольствием поздравлю семью Афонинах, у них шестеро детей, дети мечтают о ватрушках для зимних забав, пять штук старшим детям, видимо, кто-то, шестой ребенок, наверное, совсем маленький, поэтому с огромным удовольствием выполню эту приятную для меня обязанность, потому что дети в Новый год должны получать подарки и верить в Деда Мороза, поэтому мне будет очень приятно. А, а может быть, если получится, и время позволит, я с огромным удовольствием со старшими детьми сама пробую эту ватрушку. Новый год – это волшебное время. Всегда приятно побыть в роли Деда Мороза, Снегурочки, осуществить чью-то мечту, желание. Это такое... Доброе э, время и очень э, позитивное, и искреннее. Сделать небольшую радость нашим э, юным курянам, нашим землякам очень важно, потому что э, сейчас сложное время, и хочется дарить добро. Ведь Новый год – это такой праздник, когда мы мечтаем о будущем, мы желаем друг другу здоровья, изменений к лучшему. И я убежден, что я и мои коллеги, вот хотя бы нескольким ребятишкам Курской области э, создадим такие э, настроения в преддверии нашего любимого праздника Нового года, и Рождества Христова.